Приветствую автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня мы с вами немножко поговорим о татаро-монгольском иге. Аргументов там, копии сломано много, но я вот пока не припомню аргументы, которые, с которым хотел бы познакомить сегодня вас. Вот нам говорят, что было такое нашествие, которое татаро-монгол, да, которые вот прям 30 лет Русь-матушку держали. В ежовых рукавицах, да, татаро-монгольских Ну, давайте, вот сегодня официальные цифры нам говорят, что Монгол в мире, во всем мире насчитывается 9 миллионов Татар во всем мире насчитывается 6 миллионов Русских 135 миллионов Куда делось это? Они что, не рождались ни татары, ни монголы, да? А русские рождались не понимаю. Если они захватили русских, да, русские царства, государства, ну, их было намного больше, и, соответственно, они нарождаться еще больше должны были. Но этого не произошло. Ну, то есть, вот это для меня это очевидно, что историки, ну, просто врут. Это просто, ну, вранье, наглое, беспардонное. Есть у нас товарищи китайцы. Но о китайском иге ни один историй не говорит, что у нас была китайская ига на Руси. Но ни один не говорит. Ну те вроде как вот их много нарождались. Ну, вот, монголоидная раса, да, как странно, да, вот монголоидная. Почему монголоидная? Монголов 9 миллионов, но раса монголоидная. Почему не китаноидная? Ну или ханьская раса. Почему не так? Вот для меня это тоже как бы как минимум странно, непонятно. Не, я как бы понимаю почему, вот. но вот э, почему люди вот этого не видят, вот это вот э, аналитическую связь не могут логическую провести, я не знаю. Вот, ну что ж. Э, итак, в этом татаро-монгольском иге я для себя также поставил точку. Не было. Ну, не сходится, не растет, как цифры не бьются. Вот так вот. Если у кого-то есть аргументы, пожалуйста, напишите, обсудим. На этом, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, до следующего выпуска. Пока!